Либо перекрывается вся ветка вообще, если ты понимаешь, что она там совсем мертвая, проклятая, оттуда кроме гадости ничего не идет, либо идти дальше и какое на какое-то поколение славить шунт. То есть какой, ну, обвязка, как бы, да, обход, обходной маневр. То есть понятно, что когда несколько поколений, например, да, они очень много чего наворотили, таким образом ты их обходишь от пращура к себе, просто ставишь этот самый шум. И какое-то время его поддерживаешь. Это достаточно сложная процедура, но на того стоит. Особенно когда ты понимаешь, что есть два-три поколения или хотя бы одно, которое однозначно портит всю малину, потому что энергия рода течет через всех и соответственно трансформируется по мере прохождения от информационной структуры к информационной структуре. И доходя до тебя, она может уже измениться до неузнаваемости от пращура к тебе, от основателя к тебе, то, что там приходит, там вообще близко не лежало от того, что изначально предполагалось. Если ты понимаешь, что всю эту комарилью не вычистить, что там, там такого наворотили, что вообще надо... В тюрьму, в тюрьму сажать сразу, просто в момент рождения, еще потомков тоже, надо ставить вот этот вот шунт, входной путь. Да, выставляешь этот канал, начинаешь его накачивать, поддерживать, накачивать, поддерживать. То есть это, несколько месяцев ежедневной плодотворной работы, пока по нему не пойдет информация от пращура. Единственный способ как бы, это сделать, это заручиться поддержкой пращура. То есть он тебе должен сказать, хорошо, я вот этих вот выстригаю как бы, из, своего, из своего интереса, я поставлю этот обход, делая так, что не, допустим, не твоя пробабка является моей пращуркой, а ты на ее месте становишься вот в это поколение, вырезается целый кусок. Да? И ты становишься своей собственной пробабкой. Эта часть рода к тебе не идет, соответственно, тебе необходимо будет по задаче дополнить своей работой опыт, который брали несколько поколений, изменить его, пережить обстоятельства жизни, которые переживали они, но по-другому. Соответственно, это обязательство определенные, да? потому что хоть худой, но опыт. Они же прожили жизнь, они же что-то там сделали, да, пусть плохо, но все-таки сделали. Вот. Тебе предстоит сделать то же самое, только перейти в другом состоянии, в другом сознании с другим результатом. И, соответственно, заменить собою своей памятью, своим опытом, своим сознанием те ветки, которые по твоей воле выстригаются. Это серьезная работа, обрезать легче, чем построить шум. Но если ты понимаешь, что основатель рода, например, вот такой вот, вот, вот много чего, прав, огромное количество, да, то есть он может их тебе передать, можно пойти на такую жертву. То есть это надо ну, лучше всего сначала узнать все. То есть сначала собирается информация чисто статистическая, есть, а потом уже начинается <говорить> работать энергетически. То есть внутренние твои предположения о том, что вот это вот колено, вот это колено и вот это колено мертвые, дохлые, и вообще сильно грязные, да, должны найти подтверждение в <говорить> реальной информации. Когда ты будешь знать конкретно, почему и почему это нельзя исправить, ты будешь готова к тому, что тебе придется пережить их опыт, то есть исправить их ошибки. Например, да, они там 38 оботов четко да, понятно, что там грех убийства лежит на, и на ней, и на всех предыдущих поколениях, последующих поколениях. Значит, соответственно, ты берешь обед, что каждая твоя беременность заканчивается где-то рождение. Да, то есть это будет твой обед в уплату подобного. Да. Например, они кого-то ограбили. Например, да, значит, соответственно, ты берешь обет в качестве гейса поддерживать финансово, например, каких-то слабых сил рук убогих. Mm -hmm. да? То есть в обратку, ты сделаешь действие в обратку, да? берешь гейс, который будет нивелировать поступки твоих, mm -hmm. твоих нерадивых прачевых, которые, скажем так, будучи христианами, совершали поступки совершенно не христианскими, или будучи мусульманами, совершали поступки совершенно не мусульманские, мы не по и так далее. То есть информацию, конечно, собрать надо, чтобы понимать, какие точечные действия надо сделать, чтобы нивелировать эти грехи. Тогда их исчинение из рода будет оправдано, оправдано тем, что ты совершишь все необходимые поступки, которые нужны. Без поступков никак. Какую-то часть опыта можно пережить виртуально, но если надо оставить здесь след в мире первого внимания в виде ребенка, тут понятно, что виртуально это не переживешь, придется рожать. Однозначно, да, то есть если ты должна спасти там какое-то количество детей, да, то понятно, что виртуально их не спасешь, надо идти в красный крест и, блин, реально спасать, то есть заниматься каким-то реальным делом, да? то есть, но обязательно в противовес, то есть, знать, что они такое сделали, что сила рода через них приламываясь, превращается, грубо говоря, да, в абсолютнейшую эксперимент. Как запросы такие делать? Вот долбить надо сквозь них, причем ты шум сразу не поставишь, надо проходить сквозь одного предка, сквозь другого предка намерением своим, вот долбиться, долбиться, долбиться к основателю. Он выглядит как некий камень, такой вот основа, почему он называется основателем, некая платформа, некий камень. Потом он, понятно, преображается в какую-то человеческую сущность приблизительно того вида, как он выглядел, когда жил. И дальше уже начинает налаживаться с вами определенный диалог. Просто тебе надо побольше времени на это дело отдать, поскольку ты по природе по своей человеке недоверчивый, и пока 33 подтверждения не получишь, не поверишь. Да? Поэтому понятно, что с такой спецификой сознания тебе нужно приготовиться к тому, что тебе нужно много времени уделить этой практике. Но при этом ты человеку упрямый, ты если чего решила, то добьешься обязательно. То есть это определенным образом гарантия успеха.